Триллер, вышедший на экраны в 2018 году, рассказывает историю незрячей девушки Софии. Она играет в оркестре и ведет размеренный и довольно замкнутый образ жизни. Но все меняется, когда София становится свидетелем убийства. Ничего общего с фантастикой фильм не имеет. Название вводит зрителя в заблуждение. Более правильно было бы перевести его дословно во тьме. Натали Дормеш справилась с ролью слепой девушки прекрасной. И хоть поначалу кажется, что в сценарии есть некоторые пробелы, неясно, как она ведет свой быт, наносит макияж, добирается до работы, но со временем всему находится объяснение. Лично у меня некоторые скептики вызывают мотивы, которыми она руководствуется в достижении цели, да и сам способ ее воплощения. Тем не менее, не пожалела о потраченном времени. Фильм неординарный во всех смыслах и определенно заслуживает своего зрителя.